Чемпионата, за Зенитом и ЦСКА. Также в гости к Акбарсу пожал китайский Куньлунь, который все еще имеет шансы на попадание в плей-офф. Начало матча пошло явно не по сценарию Акбарса.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 Отличился молодой защитник Даниил Журавлев с передачи Альберта Ярульна и Дмитрия Воронкова 2-0. В середина третьей 20-минутки подарила болельщикам гостей надежду на камбэк. Алексей Топорченко поразил ворота Тимура Белялова 2-1. Но уже на 16-й минуте Тревор Мёрфи снял все вопросы о победителе матча. Защитник хорошо бросил о синей линии и реализовал большинство в Казани 3-1. Акбарс одерживает вторую победу подряд и отправляется в трехматчевую выездную серию. По маршруту Челябинск, Екатеринбург, Мангитогорск и Уфа. Амир Сабиров, неделя спорта.